Судьбой пожалован к награде, Ревет арена, шатка тверди, Тернешься в бой, не славы ради, Но славно в битве умереть. Ворота настеж, плачу гранаде, Волочит прочь добычу смерть. Нарог насажен, дикий зверь, Ториодор во всем параде.